Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях очень интересный собеседник, человек, который работает в главной экономической скрепе нашей современной России, в нефтяной отрасли, и он представляет собой ООО «Лукойл», Западная Сибирь, это заместитель генерального директора по георазведке Мазитов Марат Рафаэльевич. Как вы поняли уже по имени отчеству и да и по фамилии, собственно говоря, перед нами человек из Татарстана, наш человек в Лукойле. Земляк. <с> да, здравствуйте. Здравствуйте. А, Марат Рафаэльевич, вот а, сразу, сразу к делу вы, уроженец Татарстана. Как вы туда попали, в Лукойл? Расскажите о себе. Ну, моя судьба, она схожа с судьбой многих моих коллег. Вот в, в то время, когда Западная Сибирь поднимался, все, наверное, знают тот период, это конец 70-х, начало 80-х, когда часть Западной Сибири была отдана э, Татар, Татарстану, часть Башкортостану, а часть самарские геологи помогали и закрывали своими кадрами. Ну вот э, мои родители в волне как раз татарской волны и попали, в это место очень ну, интересно. То есть, это помните, была такая поговорка, что не в западной Сибири а, 3T, а, это а, такая формула 3 т а, разрабатывали, осваивали, это, это татары, татры, это такой грузовик, угу. ну и, по-моему, даже топоры, там третья часть. И а, вот куда без татар? И а, выходцы из а, Татарстана тогда... А, Вплотную участвовали в создании вообще вот самого акционерного общества Лукойл. Наверное, по-моему, через два года будем отмечать 30 лет, когда образовалось. Нет, Со в этом году. В этом году? А, 91 -м -м год это, год. А, это только... А, в в 93-м было акционирование, насколько я помню. Нет, в 91-м. В 91-м? И у вас 30 лет, а, это, собственно говоря... Многие выходцы из Татарстана, татары, очень здорово участвовали в этом проекте. Для наших телезрителей я хочу сказать, что ООО «Лукойл Западная Сибирь» это одно, если, если не самых ведущих, то, наверное, самое ведущее подразделение в «Лукойле». Потому что здесь, во-первых, идет добыча. 40% всей добываемой нефти «Лукойл» добывает именно они в этом подразделении. И, собственно говоря, это сердцевина, откуда, собственно говоря, и образовался Лукойл. Даже само слово Лукойл оно состоит из трех из трех заглавных букв. Да, Л это Лангипас, У это урайнефтегаз и К это Коголым нефтегаз. Вот эти три подразделения, которые входят в состав Лукоил Лукойл Западная Сибирь, они как раз. Сейчас дали толчок, тогда еще, это, 30 лет назад, дали толчок к оборудованию транснациональной корпорации, не побоюсь этого слова. Это «Лукоил» не только российская компания, но и большими совершенно мощностями и сетью в США, в Европе, с проектами на Ближнем Востоке, где только «Лукоил» нет. И, но мы опять-таки говорим о сердцевине, откуда Лукойл вырос, откуда Лукоил стал, откуда он образовался. И а, Марат Рафаэльич, вот как вот вы попали в Лукойл, то есть вы закончили наш Казанский КГУ, Казанский государственный университет а, по специальности геологии нефтегаза. Нефтегаза. нефтегаза. И вот так вот выпускник. Попадает туда и начинает работать в системе в это как раз сердцевине. Скажите, какое хозяйство вообще, геологическое хозяйство? Оо, Лукойл, Западная Сибирь? Спасибо сколько, за вопрос. Сколько месторождений? Сколько. Вот хочется масштабы представить. Ну, мы входим в так называемые голубые фишки. Да, в нашей стране наравне с нашими коллегами «Газпромнефть», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» э, и «Мы», в общем, у нас на данный момент 122 лицензионных участка, э, порядка 78 месторождений в разработке, 21 месторождение у нас сейчас в разведке и поиске, но они, как правило, уже спутники, не такие крупные, там до 5 миллионов, есть там редкое количество, 8-10 миллионов вот так. так, в целом, мы, конечно же, разрабатываем, да разведываем участки, которые были еще открыты нашими отцами, да, то есть то, что открывали еще в Советском Союзе, это, это вот 70-е годы, 78-е, Салманов, может быть, слышали, первооткрыватель. Вот. А что касается истории, то э, производственное управление Лангипас-Нефтегаз э, это было в свое время структурным подразделением Татнефти и с, с базированием э, в городе Лангипасе. Вот. Ну, собственно говоря, понятно, откуда татары <laughs> там взялись. Хотя там есть и местные татары, они в городе Тобольске там у них целый англ англав. Прям. И, собственно говоря, вообще ну, татарский вклад он здесь действительно очень большой. Но вот вы закончили КГУ и скажите честно, знания полученные тогда в КГУ соответствовали, помогли вам? Или пришлось чему-то учиться заново, переучиваться? Вот бывает такая трагедия у выпускников? Ну, была. Да, да. Значит, такая проблема, она, наверное, у всех, Значит, у нас учили, больше академических знаний давали, несмотря на то, что мы проходили практики и в процессе там, учебы, летней практики, тем не менее, придя на производство, остро не хватало понимания именно вот технологии, техники, то есть то, что в простонародье, в простонародье называется железом, вот, этого не хватило, а я это все решил радикальным способом. Я сразу попросился, чтобы меня поставили мастером подземного ремонта скважин, потом мастером капитального ремонта скважин. И уже потом, я, когда понял, что я уже, уже понимаю, как это все происходит, меня перевели уже промысловым геологом в цеховое подразделение, в цех добычи нефтегаза. Вот принято считать, что а, вот эти месторождения, с которых начинался Лукойл, они уже действительно старые, выработанные, высокообводненные, а, что существует достаточно уже, а, существует такое мнение, что это уже ресурс выработан практически, но а, скажите, это так, или все-таки есть новые месторождения? то там можно нового уже сам за столько лет советской власти э, найти. Ну да, вот эволюция развития нефтегазового дела в Западной Сибири, она исходила уже из чего? Были открыты меловые э, месторождения в меловых отложениях. Это достаточно высокопродуктивные, mm -hmm. хорошие месторождения, с хорошими притоками которые вот за 30 лет-35 лет были выработаны. А сейчас мы уходим глубже, мы уходим на юрские объекты, мы уходим, э, до юрского основания изучаем. В общем, стараемся везде, где мы сейчас работаем, найти, uh -huh. использовать максимально ту инфраструктуру, которая сейчас сформировалась. Для того, чтобы дешевить с каждым годом, все дороже-дороже и дороже становится добывать. Ну, вы и сами это знаете. Вот. Ну, здесь, в принципе, проблемы, проблемы западносибирской нефти, они, в принципе, очень близки к проблемам татарстанской нефти. Те же проблемы, что это ресурсы советского периода, разведанные, и разработка идет очень уже давно, есть истощение скважин, но все-таки, на ваш взгляд, сколько еще лет отпущено западносибирской нефти? Хороший вопрос. По-разному можно к этому относиться. Кто-то считает, оставшиеся запасы делит на текущий уровень добычи и говорит, что у нас там еще 30-40 лет, лет добычи. Кто-то да Кто-то считает через гидродинамические модели. У нас есть и проектные документы, которые заканчиваются в 2120 году. Вот, вот сейчас новые есть Варианты это э, от, делить добычу, которую накопленная в целом, делить на категорию запасов А. вот Тоже интересный коэффициент получается. Вот, ну, по моему мнению, по моему мнению, учитывая, что мы не все еще достаем, понятно, что э, идет разубоживание месторождения, часть, большая часть нефти остается. В хвостах есть чем заниматься лишь бы это было выгодно я думаю наша техника наша технология наша наука она найдет способы и через 30 лет и через 40 рентабельно добывать эти запасы так что я считаю рано еще списывать как бы углеводородную составляющую из энергетического потенциала нашей планеты а вот а, сейчас идет а, такой наше, а, нефтяникам а, такой тренд к нефтяникам начинают предъявлять разного рода требования не только нефтяникам, но и тем, кто добычей ресурсов занят, предъявляют разные требования по части экологии. вот Год назад на Норильский никель был достаточно серьезный наезд в связи с нарушением экологии. Ваши месторождения находятся в трудных, доступных участках многие. И вокруг легкие планеты, тайга. И э, часто вот можно э, увидеть какие-то э, совершенно оценки что вот варварская идет там и разработка и добыча и происходит нарушение э, при разведке такие вещи происходят как вы ответите на этот вопрос как с экологией ну вы знаете технологию добычи транспортировки нефти она сложилась вот да, за последние сто с лишним лет и она особо-то не менялась. В Баку это раньше были деревянные трубы, да, сейчас это железные, металлопластиковые, э, просто пластиковые, уже по новым технологиям приготовленные, которые не боятся ни изгибов, ни температур. Некоторые даже и закапывать-то не надо. Вот. Лишь бы там только жидкостекла. Ну, есть проблема, конечно. Стареют, особенно стареют эти железные трубы. Коррозия, ручейковые всевозможные. Борются ребята... Каждый год проводится освидетельствование толщина, толщина стенки, в общем, состояние э, сварных швов. Это все проверяется и стараемся предиктивными методами это все заранее выводить в ремонт, менять участками. В этом плане мы сделали хороший, наверное, рывок, потому что, когда вот, э, еще на заре 90-х годов, когда трубы рвались, было, было действительно очень все залито нефтью. Вот. Все это было сейчас вычищено, трубы заменены. Рекрутивационные работы у нас каждый год там, миллиарды тратим на то, чтобы э, проводить восстановление плодородного слоя. Высаживаем mm -hmm. деревья, мальков. В общем, там миллионами исчисляются это все э, наши работы. Я думаю, что это все делают. В той или иной степени. Ну, вот все менеджеры, все наши коллеги, Газпромнефть, родственники, они, собственно говоря, занимаются тем же самым. То есть теме экология уделяется перво О, огромное значение. очередной, она имеет э, первоочередное значение. Да. У, нас, у, нас, э, у нас есть прям целое управление, которое отвечает именно только за экологическую безопасность. Это управление напрямую подчинено главному инженеру, то есть статус очень высокие и степень реагирования на вот любые даже вот маломальские какие-то аварийные вещи у нас очень высокая у нас там и беспилотные авиации используются и обходы и очень много автоматических задвижек которые при падении давления тут же сразу же перекрываются чтобы минимизировать потери которые мы можем нанести экология хотя вот если посмотреть историю Вообще историю развития планеты, как, как формировали, формировались нефтяные залежи. У нас же очень много залежей, там, миллионы-миллионы лет назад они разрушались и разрушались в атмосферу. То есть, подвижки земных блоков, трещины, все это уходило наверх. Но тогда не было экологической такой темы. Ну, ведь даже сейчас говорят, что... Глобальное потепление, которое вот сейчас, вот, ну, как ни крути, оно есть, и вот называют даже страшные цифры, что мы идем сейчас в целевом форваторе а, плюс 3,5 градуса Цельсия, и может это привести к тому, что начнут а, видите, мерлота таять, а, начнут а, льды таять, и там метан, запасы метана, которые там внутри находятся, они могут в атмосферу попасть. И, вы ощущаете какие-то вот итоги этого потепления? Все-таки у вас проходят а, многие а, месторождения и добыча происходят в достаточно тяжелом регионе с точки зрения вот именно мерзлоты, а, север, север угу. заболоченность крайняя. Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Что касается мерзлоты, я не думаю, что мы ее растопим. У нас там от 400 до 700 метров это вечно мерзлые породы. Вот. Что касается, значит, выбросов в атмосферу, ну, я, конечно, не хочу хвалиться, но «Лукойл» в этой ситуации самый передовой, потому что мы раньше всех перешли на… У нас сейчас утилизация газа – это порядка 97-98%, то есть мы практически не жгем факела, мы сдаем в трубу, это все идет на, уже на, в нефтехимию. Вот, если говорить о глобальном потеплении, тут, конечно, вопрос есть, и вы же знаете, но, нас, но, но... но они затрагивают весь мир, в общем-то. Да, да. В каждая компания реагирует по-разному. Если вот вы все мировую литературу наверняка читаете, там э, зарубежные компании вообще пытаются вывести слово "нефтяное" из своего названия, ну, чтобы как-то не ну, мы видим серьезные подвижки а, марат рафаэль вообще лукойл он сейчас у него есть своя стратегия декарбонизации, а, и мы сейчас видим даже некоторые подразделения такой тренд начался который оставляет наиболее там загрязнения их выводит в отдельные структуры да, да. А, и а, лукойл становится чище становится лукойл экологичнее и безопаснее а, и можно только похвалить такую большую, гигантскую компанию за то, что она действительно поворачивается сейчас лицом к экологии, вкладывает в это во все. Действительно большие идеи, большие средства. И мои, мои, вам, мои вам слова уважения, аплодисменты даже в этом плане, потому что сейчас действительно экологическая повестка, она... Очень, один, да, очень важна, актуальна. Но опять вернемся к нашей нефти. Каждый год легкой нефти становится меньше, тяжелой нефти становится больше и больше. Вот эти три трудноизвлекаемые запасы нефти. Какой у вас воо Лукойл? Сейчас примерно процентное соотношение по трудноизвлекаемым и легко извлекаемым запасом, можете сказать? На данный момент у нас выработано вот из этих активных подвижных запасов 68-69, ну под 70 процентов, трудноизвлекаемых запасов мы порядка сейчас 25 процентов, мы лет 15 назад начали заниматься этим вопросом и тоже были ну, впереди планеты в России, то есть мы первые начали бурить скважины горизонтальные по интервальному ГРП, и я помню, мы на одном из э, э, совместных совещаний в Москве, где присутствовали все компании, сделали доклад по этому поводу, и все были просто удивлены, когда все там по четыре, по пять их пробурили, а мы там уже бурили прям целыми участками, у нас там было порядка 120 на тот момент пробуренных скважин, и мы и вдоль, э, так сказать, э, линии напряженности и поперек, и количество пропанта, количество стадий тогда меняли. вот Это все позволило нам начать заниматься юрской нефтью, так называемой. Вот. Потом стали заниматься ачимовскими отложениями. Это тоже все низкопроницаемое, это все тоже... Пришло ГРП делать? да, тоже. ГРП не один раз. У нас есть такое уникальное месторождение Пофовское, может быть, слышали. Угу. Там на некоторых скважинах и по 5, и по 6 ГРП сделано. В различных модификациях, с различными вариантами обработки призабойной зоны. Мы там отсекали, специально заглушали высокопродуктивные пропаски, потом проводили ГРП. И все вот эти новшества они позволяют прирастить запасы за счет более трудно добываемой нефти, начать да. ее более рационально использовать и доставать, грубо говоря, да -да. вообще ее отсюда. Используя уже сложившуюся инфраструктуру, уже начинаем заниматься более труднодоступными залежами. А вот технология принято говорить вообще, что. Американцы, вот, особенно они довели вот эту процедуру э, ГРП до технологического совершенства. Но придуманная она у нас была, собственно говоря, эта технология. А американцы сейчас ее во все используют при сланцевой добыче нефти и газа. И э, думаю, что... Э, вот я когда подготовился к передаче, я читал многие материалы, что э, именно лукойли, вот эти вещи, они гораздо... Раньше американцы появились, э, на гораздо более трудных участках э, происходило все это. Одно дело Техас, а другое дело э, или, это, Западная Сибирь. И э, э, вот, э, вот все эти новые технологии э, вы, я так понимаю, на месте не стоите. И вы скажете, вы можете сказать, ваши технологии сейчас сопоставимы с американцами, нет? По, газа, по э, Грп. Ну, тут как бы нельзя, конечно, если говорить на чистоту, то в данном случае американцы идут впереди нас. По, в основном они идут э, по той причине, что раньше начали заниматься э, не, не самой технологией ГРП, а производством механизмов для ее производства, в общем, проведения. И насосы, и количество пропанта, они тоже считали. У них там и по 40, и по 60 даже стадии есть на один гражданин. Я даже ствол. 100 слышал, что про 100 стадийные. Mm -hmm. Да, и это тоже. У них, мы же с ними встречались, мы даже ездили туда к ним, делились опытом. Mm -hmm. Это вот лет, лет 10 назад. И, и обсуждали эти вопросы. У них 70-80% потери добычи суточные был в первый год ну, потому что эти тайт коллекторат они, та, они так их называют сванцы вот, им нужно обязательно потом делать ре рефраки делать, бурить рядом стволы уплотнять сетку не говоря а, значит, уже про экологические проблемы которые там да были проблемы, только да. не говорит у них действительно страшные нарушения в этом были но а, сейчас, я так понимаю, все-таки а, Лукойл, он совершенствует это все. А, я читал неоднократно, что действительно даже те же самые американцы, они а, уважительно относятся к опыту за, западносибирских нефтяников при разработке, учитывая опять-таки разные совершенно среды и разные условия, где происходит это все. И, а, вот, разведке тоже а сейчас идет активное проникновение западного инструментария э, в разведку то есть там новые приемы каротажа, э, которые э, там типа вот действительно очень известные компании я насколько знаю у вас стратегическое сотрудничество с Шлюмберже, да вот с всемирно известной э, да. компании и вот насколько велика сейчас доля западных технологий при разведке и насколько велика доля собственных разработок в этом направлении? Скажите, пожалуйста. Да, это очень хороший вопрос. Мы с ними действительно сотрудничаем уже достаточно давно. Они у нас закрывают в основном такое высокоемкие наукоемкие направления. Мы пользуемся их аппаратурой. Uh -huh. Учитывая патентную такую защищенность, мы ее производить сами не можем, поэтому uh -huh. привлекаем их. Хотя на рынке, я знаю, там есть и китайские аналоги. Вот, ну, мы по этому пути не идем. Uh, они, чем, они, они чем занимаются? Они занимаются тем, что uh, у них есть приборы, которые, которых нет у нас. Ну, тоже связано с этой патентной защитой. Они позволяют нам испытывать объекты по там до 30, до 30 наверное, даже до 40 точек можем исследовать за, один за одну спускоподъемную операцию. То есть можем даже без спуска колонны протестировать объекты и принять решение и не спускать колонны, чтобы не нести потом в дальнейшем затраты. Ну, в общем, очень такие хорошие у нас появляются гидродинамические параметры, которые мы потом используем при... Моделирование гидродинамическом, геологическом. А вот собственные разработки. Собственные разработки у нас мы сотрудничаем с такой хорошей компанией, э, команда геофизических таких людей, как он нефтегеофизика. Вот мы там уже сколько? го года. Вот они, я их считаю, они э, в России. Ведущие позиции занимаются с точки зрения методологии, подготовки, логистики. У них приборный парк очень хороший, они его постоянно обновляют. Они сейчас запустили сопровождение прибурения приборы в, в работу. Вот они, вот, наверное, даже 90% всех потребностей закрываем мы своим парком уже отечественным с помощью этих ребят. Вот. А Шлюмберже ну, надо просто на кого-то равняться. Только Хорошо, что когда рядом есть действительно такие крифеи, угу. можно многому учиться, совершенствоваться и перенимать опыт. И я уверен, что рано или поздно уже наши, свои, это российские Шлюмберже возникнут, такого же уровня, такой же, такой же, такой же компетенции. И я думаю, что на базе Лукойла они должны возникнуть. Ну, при, по крайней мере, при непосредственном нашем участии. Еще такой вот вопрос. Мы много сейчас слышим об арктических проектах. И я, когда готовился, Марат Рафаэльевич, я прочитал, что есть у Лукойла был опыт освоения именно арктического шельфа. Это арктический шельф ведь был, да, у вас? Нет, это было ну, непосредственно примыкание к арктическому а, шельфу. Было примыкание. Да. У вас был там опыт. И расскажите вообще, как тяжело вот это добыча нефти на приарктическом шельфе, ну, при участках, примыкающих к арктическому шельфу и самому арктическому шельфу. Много говорят про это? Ну да, сейчас же стоит задача загрузить северный морской путь. А чтобы он был рентабельный, там нужно добывать там, нет, ну десят, десяток тысяч углеводородов в год. Вот. В этом отношении очень много сил и энергии Роснефть вкладывает и на Латэк, и Газпромнефть. Вот мы, в свою очередь, пробовали свои силы на Восточном Таймыре. Брали участок э, через пролив, от нас там Роснефть работал, занималась, mm -hmm. бурила центральную Ольгинскую площадь, может быть, слышали про нее. Это тот керн, который Игорь Иванович показывал нашему президенту. Вот. То есть опыт, вы э, уже опыт имеется, да? Опыт имеем, да, как и завоз опыт. по морскому пути, и работу в тех ну, суровых условиях. Мы там за два года организовались и завезли туда и буровую, в общем, и подготовили площадки, отсыпали, произвели весь комплекс необходимых работ вот, для того, чтобы зайти туда, провести сейсмику, пробурить скважину. Ну, я так понимаю, все-таки а, широкому развитию а, мешает именно высокая себестоимость подобных проектов, что они имеют смысл там с mm -hmm. пристоимостью нефти, от 80-100 долларов за баррель тогда да есть смысл вот именно но как ни крути наверное когда-нибудь все, э, э, все запасы легко извлекаемой нефти закончатся и человечество пойдет и в Арктику за нефть и да хоть на Луну но вот пока Арктика таким наиболее реальным проектом выглядит да и вы уже делаете там как бы разведку, готовитесь к этому этапу, нарабатываете опыт. Безусловно, вы правы, надо иметь эти запасы в виду обязательно, они должны быть как минимум доразведаны. Понятно, что пока нет технологий, которые были бы сопоставимы, чтобы можно было вот за, такие, за такую высокую стоимость ее добывать. Вряд ли уже, цена-то будет там 80-100, да? Мы, мы так аккуратно себя прогнозируем, что это будет 50-60, и вот в этом где-то в таком коридоре держаться. Поэтому нужна наука, нужна техника, нужно развивать. На месте не стоим. То, что 10 лет назад было, и что сейчас, уже разные вещи. Я представляю, что будет еще через 10 лет. Поэтому mm -hmm. за Арктикой будущее. Там сейчас самое интересное. Вот вы все знаете, там Красноярский край сейчас да, активно лицензируется. Там, там тоже да сейчас находят месторождение, запасы, да, там, прирост идет. Енисей-Хаттонский региональный прогиб, он очень в этом плане плодовит может оказаться сейчас. Вот в районе его очень много проводится разведочных работ, угу. там действительно тоже очень дорого. Там ни одним миллиардом стоимость бурения поисковой скважины исчисляется. Поэтому, чтобы принять решение бурить скважину, нужно очень сильно быть уверенным в своей правоте. А есть, сухих скважин быть не должно. Ну их, Без них никак, но стараться, чтобы было меньше всего. Вот И, и опять а, вопрос а, по людям. А, Все-таки Западная Сибирь а, вот нас смотрят э, и студенты, которые сейчас, э, может быть, глядя на вас, э, вдохновляются и, и хотят после окончания учебы поехать туда, в Западную Сибирь, э, попасть на работу в Лукойл. Что вы им посоветуете вообще и э, каково это вообще жить в Сибири, работать тяжело? Ну, на самом деле тяжелее было, конечно, нашим родителям. Сейчас уже цивилизация с семейными шагами к нам идет, пришла уже. В наших вот, городах нашего базирования, нашего проживания, это Лукоил, Покачи, Кагалым, Урай. Это, мы очень много вкладываем силы средств в эти города. Может быть, вы слышали, там у нас и дельфинарии есть, и много спортивных объектов есть, и океанариум есть. Ну, наш президент прям очень так поэтически относится к нам, к нашим городам, к среде нашего обитания. Мы стараемся, конечно, там, где мы работаем, мы там ну, точно не гадим, не засоряем. Это, это наша жизни. Мы предполагаем, что еще ну, лет 45-50 востребована будет эта вся тема. Поэтому что я могу пожелать? Не бояться трудностей? смотреть на своих родителей, на своих дедов, брать с них пример, и все получится. А вообще татар много, вот сейчас вот это в ООО а, Лукоил Западная Сибирь. Ну, я такой статистикой не владею, но и татар много, и Башкир много. И... Тоже уже династии уже, да, От династия, тех династий еще да. остались. В Саренбургской области есть люди, и в Самарской области. В общем, не бояться. Да, мы даже, для нас вот нету там какого-то такого деления, Мы все праздники празднуем вместе. И христианские, и мусульманские. Точно так же, как в Татарстане. Да, абсолютно верно. Очень, а, очень толерантные в этом плане. И а, не надо бояться ни климата. Э, главное, верить в себя, э, учиться, работать над собой. И действительно, ну, да, о, о, о, «Лукойл» Западная Сибирь — это сердцевина, это сердце «Лукойл», это его родина, откуда все это выросло. И там действительно внимание все, всего а, огромного транснационального концерна а, к этим. А, к Западной Сибири оно первоочередное. И я думаю, что мой вам совет тоже а, все-таки... А, не тот нефтью едины а, должны мы жить но и наши дружественные наши республики компании лукойл а, связанные там тысячами нити а, тысячами переплетений тысячами судеб а, все-таки есть такой тоже совет присматривайтесь а, смотрите вся инфраструктура есть. Все есть, все для роста есть. Молодых поддерживаете? Молодых, конечно. У нас очень большая программа, по молодым специалистам. Каждый год сюда приезжают наши э, кадровики, общаются. Вот там с Андреем Анатольевичем Терехиным. Денис да, Карлович очень тоже хорошо так относится к нам. И, я, я не знаю, ну, по-моему, 15-20 человек. Каждый год проходит практику вот, из Казанского университета у нас. У вас с Казанским университетом давние тесное сотрудничество, не только, наверное, по рекрутингу, но и по научным программам. Ну, по научным программам они, они нам больше помогают с региональными работами. Вот. Все остальные научные исследования мы своим собственным подразделением закрываем. Оно у нас есть там, там работают и выходцы тоже, и татарии. То есть научный потенциал очень развит, сильный. Татарстан он один из основных, мне кажется, кузнец кадров всех причем. Всех направленностей. И химики, и физики, и геологи. В общем, все, что нужно, все здесь есть. А, Марат Рафаэльевич, есть желание в Татарстан вернуться? Ну... Мне интересно пока там. Я сюда с удовольствием приезжаю в отпуск. У меня здесь много родственников. И я, да. я радуюсь. И я вы, рад... вы уроженец Ознакаевского района. Да. Город Ознакаева. Родной город. И я радуюсь, когда вижу положительные изменения во всех городах Татарстана. Вот прям действительно. И мы даже берем пример у вас. Как некоторые решения, которые по городу показания в частности там по набережные по подсветке по освещению мы так стараемся тоже подсматривать и потом реализовывать и у нас так что все нормально но вы пока сели там да я пока там там ну где ты востребован где ты видишь результаты своего труда. И где родители работали? Где родители работали? Я тем более уже живу там больше, чем жил здесь, поэтому я уже практически хант. Надо идти просить какой-нибудь родовой угоде, чтобы мне тоже выделили. И, и опять вернемся к сугубо вопросам, сугубо добычи нефтегаза, разведки нефтегаза. Вот а, сейчас в последнее время очень много дебатов идет о, о изменившемся, меняющемся постоянно налоговом законодательстве в отношении добычи нефти, а, льгот. А, вот а, вот почему это происходит все-таки? Вот, почему наше правительство не может понять, что а, высокообводненный фонд скважин Нельзя его лишать льгот. И я, может, сейчас действительно острый вопрос задаю, но мы тут в Тартане тоже сталкиваемся. То есть проблемы приблизительно одинаковые, угу. потому что и, и те, и другие, то есть и мы, и, и Лукойл, все это, похожие проблемы испытываем. И вот почему это вот происходит? Почему не дают льготы по выработанным месторождениям? Ну да, действительно, для многих из нас явилась неожиданностью вот, прошлогодняя отмена льгот на высоковязкие нефти, на высокообводненные продукцию. Но вместе с этим мы, мы работаем и с министерством, вот, наш корпоративный центр, с ними очень на короткой ноге. В части какой разработка всевозможных различных подходов налог вот, на. Окна, НДД, так называемый, да, да? сейчас это опять очередное новшество. Да, ну, достаточно прогрессивный налог, с нашей точки зрения, если мы вкладываемся, инвестиции большие вкладываем, то и ответ, мы же там 50, ну, сейчас 50, до этого все 100%, они не подвергались налогообложения. сейчас mm -hmm. вернули пока 50%, но это тоже подспорье, то есть мы понимаем, что... Мы, даже если мы где-то промахнемся и впустую потратим деньги, то часть этих затрат государство берет ну, на себя, да? то есть рискует вместе с нами. Поэтому, мне кажется, надо в этой части тоже вырабатывать какие-то другие подходы. Все же меняется. Больше воды добываем. С этим, с этим тоже надо что-то делать. Больше затрат несем на переработку, на подготовку. И особенно это, наверное, резко обострилось. Вот, коронавирусный год тяжелый был. Сейчас практически все нефтяные компании, нефтедобывающие компании России, они тяжело выходят из, из тяжелого прошлого года. Плюс наложились ОПЕКовские ограничения. Вот, они, конечно, сыграли свою роль. Сейчас цена на нефть очень хорошая. Но вот как вы прошли вот этот коронавирусный год? Тяжело, как боролись, как сражались? И, много, и как вообще у вас коронавирусные инфекции были дела? Я, может, сейчас немножко не геолога разведки задаю вопрос. Мы, конечно же, мы непосредственные участники всех этих событий. И спрос на нефть упал, да, и стоимость нефти тогда, вы же помните, прям за 25 долларов за баррель. Конечно же, когда принято было решение о квотировании, это, наверное, было единственное правильное решение. И хорошо, что все компании, ну, все мировые компании поняли это дело и пошли. Да, вот, что касается нас, то мы там порядка 25% в добыче вынуждены были остановить то же самое я могу сказать и про наших соседей и сургут нефтегаз останавливался газпром нефть Роснефть все останавливаются вот и то что сейчас как бы ну, все это восстанавливается уже хорошо то есть вот 60 долларов за баррель мне кажется это самая такая нормальная цена не надо больше не надо меньше когда больше это все равно начинает расхолаживать когда меньше это уже начинаешь работать в убыток. Тем более система а, изымания а, сверхдоходов, она хоть сто, <свят> хоть сто долларов за нефть, это будет так же, как вот пятьдесят, ну, чуть-чуть больше, конечно, я и утрирую, но а, для mm. непосредственных а, трудящихся на земле, а, на это, а, я думаю, Марат Рафаэльевич, наверное, не так сильно цена на нефть интересует, сколько... А, все равно заберут себя в этот... Фонд национального да. благосостояния, все излишки свердохода, и под, больше, под, действительно, больше приходится думать о насущном, о том, как жить дальше, как разрабатывать дальше. Вот. И действительно хочется действительно пожелать вам возобновить все прежние масштабы. Uh, увеличить, увеличить запасы, uh, увеличить добычу нефти, uh, чтобы действительно вовлечение уже вот этих трудно извлекаемых запасов оно происходило с меньшими потерями, с меньшей себестоимостью uh, и вообще uh, всяческих успехов. Спасибо. Мы татарстанцы болеем за лукойл, как за наших uh, братьев, татар, этот от нефти лукойл. Это не только э, два брата, но я еще раз говорю, тысяча связей, тысяча. Угу. То есть даже вот приятный выходец из Татарстана, э, заместитель генерального директора ОВА Лукоил Западная Сибирь, вот, однокайский парень, парень э, КФ, э, КФУ, то есть КГУ тогда назывался, выпускник КГУ, и его судьба, она... Она как ориентир для молодых юношей, девушек, обдумывающих житье. Все, нефтяной отрасли наладится, все будет хорошо. И Марат Рафаилович не даст соврать. Все, нефть будет востребована, нефть не кончится, по крайней мере, в ближайшие 50-60 лет. В том числе и в Западной Сибири, в том числе и в Татарстане. У нас тоже приблизительные вот такие есть, что там есть даже цифры, что 100 лет у нас в Татарстане вот из Ромашкинского месторождения. Оно уникальное по своему разлому. Там так это... Да, я слышал да, такую теорию. Тут подпитывается. Да, что там идет процесс перманентной подпитки. Ну и у вас тоже такие же процессы есть. Они... Есть. Я просто не хочу в диспут по этому поводу ну, вступать. Я, я как больше наверное, за органическую теорию происхождения, тут речь идет о неорганической. Ну, об этом уже можно потом разговаривать. Да, но нефти все равно хватает, хватает. Э, на, на, на ваш век и на э, век юных э, юных юношек и девушек, обдумывающих жить. Ее. И поэтому нефть была, есть и будет. И Люди которые, люди, которые добывают достой, достойно всяческого уважения. На этой немного пафосной ноте я завершаю наш увлекательный рассказ. Сегодня у нас в гостях был замечательный собеседник, заместитель генерального директора ООО Лукойл, Западная Сибирь по геологоразведке Мазитов Марат Рафаэльевич и ваш покорный слуга, журналист КФУ, Бигбов Альберт. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.